Дорогая Светочка, мой самый родной и близкий человек, свое поздравление я хочу начать словами, что я очень благодарна судьбе за то, что в ней есть ты. Ты моя подруга, ты моя коллега, ты моя добрая фея и мудрый наставник. Я от всей души поздравляю тебя с твоим юбилеем. Конечно же, я хочу пожелать тебе в этот день Здоровья и удачи, благополучия и достатка, и все это под мирным небом. Всегда оставайся такой же, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии, сколько в тебе человеческого достоинства. Твоя интуиция и обаяние делают тебя особенным человеком. Береги все это. Оставайся всегда такой же душевной и доброй, люблю и целую, обожаю тебя, с праздником! День рождения – это отличный повод еще раз ощутить, как чудесная жизнь, пусть каждый твой новый день будет приятным сюрпризом, жизнь как раскраска, может быть черно белый а можно взять краски и разрисовать ее, сделав яркой и красочной. Света, ты любишь и умеешь рисовать. Я желаю, чтобы всегда под рукой у тебя было много красок, чтобы ты в любой момент могла раскрасить свою жизнь во все цвета радуги. И пусть у тебя всегда хватает времени на себя любимую. С днем рождения! Привет, Света! Поздравляем тебя с днем рождения! Самое главное, что сказала мне Света, Света, перед этим видео моя дочь, нужно улыбаться. Я желаю вам, чтобы вы всегда улыбались, а вы всегда улыбайтесь и заражайте своим позитивом всех нас. Мы с Соней находимся за, за нашими плечами, необычное место. Это Парк Гагарина, ваше место, в котором вы провели ваше детство и юность. Пусть ваша жизнь будет наполнена прекрасными, яркими моментами, воспоминаниями детства, молодости, ваших лучших лет жизни, чтобы вам всегда было о чем вспомнить. Столько разных мест, где вы успели побывать, и мест, которые только открываются перед вами. Мы вас целуем! Светочка, у тебя сегодня очень важный и очень красивый юбилей. И мы просто счастливы, что в этот день можем тебе сказать... Искренние слова, выразить себе любовь и признательность за то, что мы вместе идем по этому важному для нас жизненному пути. Дорогая подруга, сегодня день, в который можно говорить все-все-все. Все самые хорошие слова и от души, и искренние. Ты на самом деле необыкновенный человек. И мне, Маринка, и тебе искренне повезло, что ты э, на нашем пути оказалась. И ты изменила, прежде всего изменила нас внутри. Ты изменила все вокруг нас. Ты изменила качество нашей жизни, наши мысли, наши дела и, наверное, жизнь наших родных и близких. Изменила ее к лучшему. Мы желаем тебе здоровья и очень рады, что на долгие-долгие годы мы останемся подругами, коллегами. Ты наш руководитель, и ты наш большой-большой друг. Мы тебя любим. любим, мы тебе желаем счастья. счастья. Мы с тобой. Ура! Ура! Дорогая Светлана, я хочу вас поздравить с днем рождения и пожелать вам простых, но очень важных вещей, творчества и позитива. Пусть все встречи у вас будут приятными, пусть все вопросы решаются легко, быстро и всегда в вашу пользу. Пусть небо будет мирным, близкие будут счастливы, а здоровье будет крепким. Целую. Светлана, с днем рождения! Желаю больших перспектив, отличного самочувствия, красочных впечатлений и много-много улыбок. Пусть ваше начинание приносит желанный результат. Пусть всегда будет поддержка родных и близких. Пусть оптимизм, ум и энергичность никогда не покидают вас. Пусть солнце освещает ваш жизненный путь. Радости, любви, исполнения желаний. Днем рождения! Днем рождения! Желаем творческих успехов, чтобы... Вдохновение никогда, чтобы было вижен вести нас за собой и силы, чтобы вдохновлять нас на самые невероятные идеи, дорогая Светлана, я хочу от всей души, с теплотой, с огромным уважением поздравить вас с днем рождения. Я хочу вам пожелать, чтобы сбывались все-все ваши мечты, чтобы вы получали наслаждение от каждой минуточки в жизни. И чтобы вы получали огромный позитив и душевное тепло от всех близких и родных, которые вас окружают. Пусть ваши глаза всегда светятся радостью и получайте каждый день удовольствие от каждого доброго утра. С днем рождения! Дорогая Света, здорово, что твой юбилей совпадает с такой мощной волной подготовки к юбилею это Кеша. Поэтому хотелось бы создать такую синергичную волну, такой мощный импульс, чтобы у тебя все было хорошо. И хорошо у твоих близких. Потому что от этого зависит многое будет держать руку на пусе у тебя освободится больше энергии, а значит будет больше э, мотивация, а значит и возрастут классные дела проекта Кеши. Таким образом мы друг, друг друга зависим. Э, наша хорошая жизнь дает хорошую жизнь окружающим женщинам. Поэтому я желаю тебе, чтобы все три кита нашего женского благополучия, не только были крепкими, но процветались, становились мощнее. Это наша мечта, это наше женское здоровье, и это наша женская дружба. Спасибо, Света, что ты есть. Ура! Светлана, с днем рождения! Я хочу пожелать, чтобы каждым дне было место для радости, для счастья, для близких людей, для творчества, для путешествий, для новых открытий, для всего того, чего хочется. Вы удивительная уникальная женщина. И я хочу пожелать всего самого-самого лучшего. Мазальтов! Дорогая Светлана Ароновна, я желаю вам крепкого здоровья, неистекаемого воодушевления и энергии, потоков новых мощных идей, искрометной радости и душевного тепла. Пусть каждый новый день жизни будет наполнен интересными событиями, полезными знакомствами, мудрыми мыслями и бесценным опытом. С днем рождения, дорогая! Мазальто! Уважаемая Светлана, поздравляю с днем рождения, желаю, чтобы жизнь рисовала сочными красками, невероятно позитивного настроения, множество милых душевных сюрпризов, человеческой доброты, отзывчивости и надежности, поддержки, понимания, любящих глаз и искренности, здоровья и любви. С днем рождения! Дорогая Светочка, в прекрасный юбилейный день спешу примкнуть к кругу друзей, кто шлет тебе привет и поздравления. Ты наша путеводная звезда, была и будешь ей всегда, Светить другим судьба твоя. И по себе скажу, мой шеф, моя подруга, надеюсь я в душе. Горжусь, что щедрый этот свет меня коснулся, судьбу мою счастливо изменив. Теперь я и в душе, и на лицо с проектом Кеша. Как наш директор ты задаешь для роста темп, ты перспективу видишь. Ты не даешь в рутине утонуть, и искру новизны всегда подкинешь. Не знаю я другой МО или НО, где б столько лет директор был примером не только руководства, но и как женщина, которая умна, мудра, красиво обнимаю. Светлана Ароновна, я хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые прозвучали сегодня в ваш адрес, и тем, которые еще прозвучать, и поздравить вас с днем рождения. Согласно учению Каббалы и Хасидизма, день рождения – это личный Новый год, личный Рождественщина человека. Это день, который служит ключом к духовному процветанию и материальному изобилию. В день рождения есть весомая причина задуматься о том, кто ты есть и зачем ты в этом мире. Находясь в отрубе матери, ребенок только потребляет и ничего не отдает. И только после рождения человек должен сломать эту систему. Потому что если это не так, то это значит, что он не родился. Давать больше, чем потребляешь, это означает быть человеком. Никакой человек, который был когда-либо сотворен на Земле или в будущем будет сотворен, не может уклониться от своей уникальной и неповторимой задачи, которую Всевышний дал каждому потому и мы приходим в этот мир всевышний наделил вас особой задачей которую никто другой не может исполнить вы нужны этому миру спасибо вам огромное за что вы за то что вы так много отдаете ему